я подустал давайте еще залетай я уже наигрался может перерыв тебе одного ждем залетай Хэй ребята, любите смешные и горячие аниме приковы, а также откровенные аниме сцены? Тогда подписывайтесь на Хики, там вы найдете самые жаркие смешные аниме приковы, которые обязательно поднимут ваше настроение на весь день. Так чего же ты ждешь? Переходи и подписывайся на канал по ссылке в описании и подсказке. Вы играете свадьбу с ближайшим к вам игроком. Свадьба? Игроки в браке делят между собой эффекты полей. Всего к нему. президента я поженились, Президент? Даже если придется потратить все очки, я еще как ее возьму. Первым делом? На первый взгляд это обычный камень, но если я использую оценку турпейс, камень. Ты такая шутница! Покажи на что способна. Ладно еще раз. Оценка. Камень. После того как люди Цукаса отвернутся от него, мы используем телефон для связи и схватим его одной быстрой атакой без единой капли крови. Стоп, но потом они узнают, что вы удали. Ну и что с того? Это будет уже не важно, когда мы захватим Цукасу их йогу в плен. План коварен на все 10 миллиардов процентов. Как же это волнительно! Я тогда ее до мамы сварю. Ой, обожаю эда мамы! Стоп, у нас что, гости? А, знакомьтесь, это мои подруги, Риба и Селен. Я Риба. Простите за вторжение. Я его подруга Силья. Что у нее с глазами? Они пришли к вам, Мари, хотели приобрести информацию. А, вот оно как! Полегче, начальник! Мы с парнями вообще-то не настолько тупые. Да? Верно говоришь. Хорошо, раз так. О, кстати, вас восхакуру разыскивал! На наставник! Хотел проверить, не растеряли ли хватку? Как я то протрезвел. Иди и откажись. Хватит уже чинить неприятности. Прости, что не рассказала. Но я решаю задачу, которую ты выдал. Дома. На канал. Нам пора на тренировку. И да. Я буду очень стараться. Разговор еще не закончен. Не сбежишь. Сбежала.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 Ты меня просто спас, Миямура. Спасибо. Повезло. Зачем ты его ударил, если бумаги были у тебя? А, ну... Он меня просто немного бесит. Прекрасный мужчина. Когда держу тебя, у меня трепещет и в груди, и снизу. Сильвия! Сильвия! Мне сейчас в зад ничего не тычется? Еще как как тыщется, ищется, ищется, ищется. Кадзума снова душевно травмировал. И противник непростой. Еще и микрофон включен. Верхний удар, клинок, ветер в лицо, выпад, гроза, клинок, меч призрака. Верхний клинок. Чрт, он сражается не так, как говорили. Есть какие-нибудь выводы? Ты громкий. Лучше бы в лагере были только я и Кинчик. Поженились бы, достали футан, вывели через. Я первая на очереди вытворять с ним такие вещи, ясно? Ну тогда я поделюсь. Кинчик, помочь устроен, текс-марафон.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 вот же ж, блин! В одной команде ведь я с вами не сражусь! Обида, обида! Хочу с первой дуэль! И с Дэви еще раз! Ты меня слышал? Ничего тебя так подраться-то тянет! Ну так если с сильными драться, сам сильнее станешь. И это все? А есть другие причины? Не отрицаю. Что серьезно? Профессор говорила, что конечное решение мы должны принять сами. Если говорить о хозяине, мне будет спокойнее со скрытым извращенцем, который любит смотреть, может контролировать себя и симулирует равнодушие, чем тот, кто добр и привык к девушкам, которые ведут себя как феминистки. Что за скрытый извращенец, грубиянка? И твое спокойнее меня раздражает. Вот Уралия. Против нас не страшный монстр, обычный человек. Говорят, он бывший ученик Серебряного Клыка. Даже я немного разбираюсь в боевых искусствах. Если противник бьет так, делаешь вот так. А если вот так, то вот так. А если атакует так, то вот... Появился. Субачихара выводит первокурсника. Пинч сервера Аой Химикаву. Полагаю, для Химикавы это дебют на официальном матче. Даже я, я не так чувствую, не нервничал. Ладно, четко представить, что я хочу. Представить. Ого, работает, а? Это же трусики. Ну, вот почему в себе ты за трусиков.